Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Екатерина Клопенко. И вы, наверное, уже знаете, что с марта месяца компания Арифлейм объявила о том, что регистрация в компанию происходит без паспортных данных. Это очень удобно, это очень классно для тех людей, которые пришли покупать для себя продукцию компании Reflame, которые пришли просто пользоваться продукцией компании Арифлейм и, в общем-то, они освобождаются от такой процедуры как вводить паспортные данные на сайте компании oriflame это на самом деле очень классно но что же делать если человек пришел на бизнес что же делать если человек пришел сюда зарабатывать деньги зарабатывать с помощью компании oriflame стать партнером бизнес-партнером компании oriflame это тоже предусмотрела компания потому что все-таки стать бизнес-партнером да и зарабатывать деньги это официально это э, серьезно и для этого понадобится ваш паспорт но вводить при регистрации свои данные на сегодня уже конечно же не нужно для этого существует такая система как система верификации э, вас э, как личности да как гражданина в вашем личном кабинете то есть когда вы зарегистрировались вы прошли активацию своего личного кабинета. Входите в свой личный кабинет. После этого нажимаете на вкладочку «Заказы». С левой стороны находите «Управление моими документами». И вот здесь у вас будет как раз верификация вашего паспорта. Что вам будет необходимо сделать? Вам необходимо нужно будет заполнить серию номер паспорта. То есть, например, вы сюда входите э, и записываете паспорт, да, свой, например, Да? И э, э, вот здесь вы загружаете копию страницы, да, где э, ваша основная страница паспорта, да, считается вторая, и третья, ваши прописки. То есть нажимаете, у вас должно быть заранее закачано вас, ваши документы копии паспорта вашего, то есть весь паспорт не нужен, то есть основная страница и прописка. Выбираете, э, скачиваете сюда и нажимаете на кнопочку «Сохранить». После чего у вас будет написано, что документы ваши находятся на обработке. В течение двух-трех дней компания обрабатывает ваши документы, проверяет, что вы нигде никогда больше не, ре... ну, что вы не регистрировались, в данный момент не зарегистрированы больше в компании, да? что у вас один номер, единственный, что действительно паспорт ваш действителен и, и все. И в общем-то она вам Описывается как раз вот в данном, данной закладочке, что ваши документы проверены, вы можете работать спокойно. И после этого вы прекрасно работаете, рекрутируете, строите свой собственный бизнес. То есть именно после этого вам дается право регистрации э, в свою структуру новых консультантов. Что же, дорогие друзья, если это видео для вас было полезно, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал YouTube. До новых встреч!